хо хо хо хо Короче, песня. Хуесня. Заебала эта прическа просто вот, блядь. Вот просто вот, вот, окончательно заебала ее. Надо просто взять и убрать. Просто. Короче, Битеев... Протеть не надо, да да ра да да да, -да, -да свою правду, да -да, да да да да Протеть не надо, в ее глазах ты не увидишь свою правду, Она сломает в один миг, что было важно, Это не слухи, что любовь, она продажна, она продажна. Протеть не надо слов, держи ты словно сам не свой, все, если надо добавить слез, но я слышу за спиной разговоры за спиной, наведется на пуш и на полный карман. Не захочешь ждать, пока взлетит обычный пацан и уйдет от тебя, потом вернется назад. Ты не верь ее, если больше не верю. не надо ее глаза.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 Она сломает в один миг, что было важно Это не слухи, что любовь она продажна Она продажна Ху, Это просто короче песня Разъёв Ее я записал с первого дубля Вот что, чего не скажешь О Канге один плюс один Один плюс один Равно мы с тобой не разделить руки на замок И пусть целый мир Будет против дном Я буду любить тебя Все на взлом Ну, все, пока